Бондорно, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы приготовим вместе с вами куриные фрикадельки в итальянском стиле. Итак, что же нам понадобится для приготовления? Итак, нам понадобятся куриные бедра полкилограмма. Можете взять грудку, но я считаю бедрышки вкуснее и сочнее. Два средних зубчика чеснока, один стручок острого перца, одно яйцо, Примерно 40-50 граммов панировочной сухари. Примерно нам понадобится 100 граммов пармезана. Нам понадобится еще немного петрушки или же любую зелень, которая вам нравится. Для соуса нам понадобится 1 стебель сельдерея, 1 морковка, 1 лук. У меня тут две банки томатов в собственном соку, каждая банка в весом 400 граммов, то есть берите 800 граммов. И у меня тут фиолетовый базилик, очень странно, я не нашел обычный, я нашел вот такой. Соль, перец по вкусу. Итак, значит, берем миску, добавляем куриный фарш. Сюда же добавляем одно яйцо. Хорошенько измельчем чеснок и острый перец. Все не добавляем, половинку хватит. Сюда же очень мелко чеснок. Чеснок нужно порубить очень мелко. И добавляем чеснок к нашему фаршу. Сюда же отправляем наш острый перец. Далее очень мелко порубим петрушку. Добавляем тоже к нашему фаршу. Так, Ой, какая красота. Добавим примерно гость панировочных сухари. Вот. Все хорошенько солим. Все хорошенько перчим. С перцем будьте осторожны, потому что мы уже добавляем острый чили перец. И сюда же натрем примерно 50-60 граммов пармезана. Если у вас нету пармезана, то можете добавить любой твердый сыр. Далее одеваем перчатку и все хорошенько перемешиваем. Давай берем по 30-40 граммов и скручиваем их в шар. Все у нас готово, теперь надо это все обжарить. Берем сковороду, хорошенько разогреваем ее и добавляем оливковое или подсолнечное масло. Добавляем примерно 2-3 столовые ложки. Вот дымок пошел, хорошенько разогрелась у нас сковорода. значит. И обжариваем на среднем огне по пару минут с каждой стороны до золотистого румяного цвета. Тем временем приготовим соус. Мелко порежем лук, сельдерей и морков И мелко режем кубиками. Далее также режем репчатый лук. И отправляем все наши овощи в сотейник и обжариваем на среднем огне примерно 7-8 минут. Все хорошенько солим и перчим. Друзья мои, как наши овощи обжарились, добавляем две банки томата собственным соком. Если у вас нету такое, то добавьте килограмм свежих томатов. Все хорошенько перемещаем. И добавляем наш фиолетовый базилик. Друзья мои, запах просто не передать. Как будто нахожусь в Грузии. Как нарезали наш базилик, добавляем наш соус, все хорошенько перемещаем, теперь даем массе закипеть, как она у нас закипела, уменьшаем огонь до минимума и добавляем наши фрикадельки, вот так. Сюда же примерно 100-150 миллиграммов воды. Как мы добавили наши фрикадельки, готовим на слабом огне примерно 30-35 минут. Далее разогреваем воду, добавляем чуточку соли и добавляем пасту. Паста у меня спагетти, но вы можете использовать любую пасту. У меня тут примерно 150 граммов и варим примерно 5-6 минут. Итак паста наша готова соус с фрикадельками готова берем сковороду и соединяем пасту с фрикадельками добавим чуточку соуса добавляем нашу пасту И все хорошенько перемешиваем. Все обязательно пробуем на вкус. Отлично, готово. Теперь сервируем. Итак, берем глубокую посуду так. и сервируем. Сначала выкладываем пасту. Вот так. Сверху подсыпим немного пармезана. Теперь берем красивые листы базилика и украшиваем наше блюдо. Вот так. Теперь настало время все это попробовать. Запах просто великолепный. Прикадельки просто бомба. Друзья мои, что я могу сказать? Рецепт очень классный. Готовится из самых простых и доступных ингредиентов. Эти продукты вы можете найти в любом магазине. И что самое главное... По цене, согласитесь, не очень дорого выходит это все. А на этом я все. Если вам понравился этот рецепт, подписывайтесь на мой канал, нажмите жирный-жирный лайк, пишите комментарии и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получить уведомления о новых видео. Всего хорошего вам, приятного аппетита. Пока-пока.